Клубника в шоколаде – это превосходный десерт, который при желании можно сделать в домашних условиях. Спелая клубника в шоколаде своими руками порадует вас и друзей роскошным вкусом. А еще это отличное дополнение к чаю.